Добрый день, мы вас приветствуем на канале «Строй гаранта НАТО» в этот теплый день. Мы по многочисленным просьбам наших зрителей все-таки попали в станицу Гостогаевскую. Очень часто спрашивали вы у нас, когда Когда мы покажем дома, которые мы строим в станице Гостогаевской. Вот он, готовый дом, 118 квадратных метров. Он прямо сегодня готов открыть двери для новых жильцов. Давайте посмотрим. 6 квадратных метров прихожая здесь у нас автоматы окошко световое окно если не будет электричества здесь всегда будет светло тепло уютно большая прихожая 6 квадратных метров есть возможность поставить гардеробный шкаф далее просто прекрасный маленький но очень уютный коридор прекрасно выполнена сантехническая комната Дизайнерское красивое решение в теплых тонах. И даже сейчас, когда в доме еще не подключено отопление, очень тепло, благодаря вот такому дневному освещению. Дверь напротив ведет большую уютную спальню с эркерным окном, мне очень нравятся светлые стены, как я сказала у нас помещение не освещено, а уже светло уютно благодаря дневному свету, который падает из этого окна. 15 квадратных метров может стать вашей спальней. сказали теплый пол в этом помещении по периметру всего первого этажа мы сейчас проходим э, большую кухню-гостиную которая разделена на две зоны здесь зона обеденного пространства и кухонная зона где прекрасно впишется кухонный гарнитур и есть выход на дворовую территорию эта дверь ведет в террасе давайте посмотрим на нее Красная терраса, рядом бойлерная комната, это один из лучших решений вынести хозблок, у вас будет отдельное помещение, где все коммуникации. Терраса 18 квадратных метров, отсюда открывается прекрасный вид на наш участок, который составляет 5,4 соток земли, плодородной земли, где вы можете посадить свой сад и выращивать свои растения, а можно и цветы. Кстати, все для того, чтобы сохранить урожай, у нас тоже предусмотрено. С террасой мы можем пройти прекрасный, замечательный, утепленный подвал. И размер подвального помещения ровно столько, сколько помещения террасы. Прекрасная штукатуренные стены, сухой. Выполнена гидроизоляция. На юге России, как правило, есть что хранить. Урожай у нас достаточно хорошее. На второй этаж у нас идет лестница массива натурального дерева. Очень удобная, красивая, долговечная, прочная. вот наш коридор второго этажа не две такие большие уютные спальни окно на двор где мы можем полюбоваться восходом солнца ну а там мы увидим закат Этот прекрасный дом с подвалом, с теплым навесом, 117 квадратных метров вместе с участком земли, станицы Гастагаевской на сегодняшний день стоит ровно 8 миллионов рублей. Мы передаем вам привет из нашей доброй, теплой, благополучной Кубани и очень рады будем вас видеть в числе наших клиентов. Вы можете купить дома в компании Стройгарант Анапа. подписывайтесь на наш канал ставьте лайки этому ролику. Мы будем рады ответить на все ваши комментарии. Поэтому пишите, остаемся на связи. Продолжение следует. Стиница Жемчужина это настоящее южное гостеприимство. Клиентам компании Стройгарант Анапа мы предоставляем бесплатное размещение на 5 дней. К вашим услугам комфортабельные 2, 3 и 4 местные номера, кафе с домашней кухней. Полное сопровождение во время заключения договора. Поможем найти автомобиль для самостоятельного передвижения по прекрасному краю. К нам приезжает как гости, а уезжает как друзья.